Всем привет! Привет всем подписчикам, всем тем, кто меня смотрит. Приехал мой друг сюда в деревню, у него здесь тоже бабушка живет, у меня родители здесь живут, у него бабушка. И вот рассказал такую историю давно, о, давненько, еще когда, наверное, я в классе пятом учился. У, у его бабушки меняли. Столбы или забор, что-то там такое И то есть возле столба Нашли кучу монет Как он говорит, что ну Показывает, то есть я их сам-то не видел Ну такие, говорит, здоровые, толстые То есть походу екатеринские пятаки Вот Их собрали и потом после этого Собирали там после дождя, говорит, они вылазили Из земли, то есть ну промывала землю и видно было Так ходили, собирали Фу, оса Вот Ну, Сейчас он там занят немного, я уже сам к нему пошел, он хотел за мной подъехать. Сейчас пойдем посмотрим. Говорит, монет там много прямо возле двора и во дворе. Забыл добавить Погроду, может, он еще нет. говорил, что это куча монет, которые там нашли, ну и которые после этого находили. Они э, получилась э, почти полная трехлитровая банка. И человек, которому эти монеты достались, он их взял кислотой, залил и все монеты испортились. То есть судьба у монет печальная. Вот такие вот дела. Фу. Ну все, смотрим дальше. Так посмотри, ты, думаю, пониже опустил. Ну блять, наполовину. Да? Ну заебись, это монитос. Давай копнем. Да Поля так перепахиваемся. Давай. Тошка, но Вот она. Ну-ка ищи Ложи металл так сказать. Где-то на земле лежит Сигнал монетный это Не пробочный О, Ой, это я с телефоном так вот и полез далеко Она вот здесь где-то лежит вот. Подальше, подальше убирай Ну-ка проведи металлоискатель Ну вот, и откинул ну сюда ближе проведи Не-не, не так резко же Где она лежала? Вот, где-то да, здесь. Давай. Другую кучку. Mm. Че там? Ну вот, видишь, аж грю монетный сигнал. Видео все еще. Что это такое? Монитос. Одна, что-то. Покажи. Две копейки. Две копейки с серебром? Нет, по-моему. Ну ничего состояние такое стрель. Ну -ка, вроде как более какая бодрая. Прям вообще бодренькая. Две копейки. Ну. Клевая. Вот, видишь, монитосик Ну-ка дай-ка год, посмотри. какой-нибудь 70 Ну она вообще Сохран такой, ничего вроде. Вот, красота. Вышли на огород, короче, не стали под столбами копать. 1818, Смотрим дальше. Води, води. Давай, ну, Сигнал топ-33, показывал. Это что-то 40. Смотрел глубину? Вот она. Ищи двумя руками. С руки в руку пересыпать. А, кольцо. кольцо, давай. О, вот она монета, я же тебе сказал. Ну покажи. Монитос. Монитосик. О, Екатерининская. Да? Да. Крутяк, дай мне Нет. Заебал, все монеты себе заебшие. Ну заебал, тебя даже. У тебя что, нет, Екатерининский? Да, у меня есть какая-то дрявая. Ну да, посмотрю, хоть Сейчас подожди, еще почищу. Не, ну я сейчас покажу, хоть мамки, одевай. Да если что, конечно, отдам, что-то. Да, я посмотрю. Ищи. Николаевская, я не понял, что-то. С другой стороны, Она в зелени вся. Катерина? По-моему, Николай первый. Однерочка стоит под буквой, а буква в зелени. Я специально заменю. Я сейчас как... вытру, ты. Чё ты паришься? Ты же печаткой глядь. Ну надо по Ну хорошая монетка, офигенная. Потом покажу, отсниму нормально. Ищем дальше, на? Жмот какой, блядь. Дай мне! <связь> вот так вот. Не, Николай, корона. Две монетки на кусочки огороди. Огорода. Сока, здесь сотки 4, да? А? Сотки 4 огорода. ну чуть больше. Ну давай посмотрим, что там дальше будет. 20 рублей. 92-го, по-моему, что ли? Будет? А, да кто вообще? Шляпа. Или. 40 какого-то. Ну это не, если советская, то это.. это... Нет, ну, это Банк России. Ну ты не выкидывай. Давай. Да? Ты видишь, не да, Ну, не делюсь, блядь. Империю себе в карман. Советский, мне нахуй. Даже не советский, а российский. Советский бы забрал, наверное, да? Сейчас уже солнце скоро сядет. Но... Он церковь. Строится. Так же, как наша школа будет строиться лет одиннадцать. Как наша школа будет строиться лет 11 12 так, так уже он сегодня, А, вон машины стоят там, вот. все почти доделали. Понятно. Смотрим а, дальше. Какая-то. посмотрим. Монетка. Ага. Не, это тот сигнал, который тебе давай проверим. Я же говорю, может быть это, но это советская похода, потому что гудит как это. она как Вообще ужасная. Непонятно, что за монета маленькая, как наш десятик Смотрим дальше Н и снизу палочка римская да. Ну, Николай Да, Николай. Так, это папе давай сложим все в кармашек Папе в кармашек? Ну Сейчас лицо 1842 нему, 1842 Одна копейка Ну ладно, нормально, три монеточки Покажи еще раз ну, я тут Подписчикам Канала что мы здесь не просто так копаемся по холоду. Ладно, потом покажу, отсниму Звенело, да? Интересно. Да? Не так Смотри, тёпко, да? Говорю, глубоко я Где водил? Ну-ка, стой. Давай. Дай. Знаю. Да. Какая-то банка Ну-ка ага. картошка Ну-ка сюда Нет, лопата пиши Поводи Колечко, конское упряжи. Ладно. Ну. Вот. Ты опять с кольцом? Нет. о монета? Я. О, высыпай. Нет Ничего нет. Ну что-то упало. Здесь ищи. Ну, поставь его. Я поставил специально, чтобы ты уже... <соцентричный> ну вот. вот. Что такое? Ну-ка, помаши вот это. Давай руку мне высыпай. Вот она. Что такое? Канина, евро. Я... Канина? Э -э -э. Канина. Тоже... Она ну. Канина. Копал? Тоже нахуй. А, ну сверху лежат. А, 50 рублей опять. Да. Такая же самая, как ты находил. 50 рублей. 93 год, наверное. Но. Ну, нормально. 4 монетки. Но больше у тебя 2, у меня 3. А, это 3 империи. Чему? Империи три. Три империи, две этих российских. А. Ух ты, блядь. Я, по-моему, что-то там класс в парол. Это банка, короче, или крышка. А. На, выкопай. Тоненький какой сигнал Ну тоненький прикольно конечно но... Надо вот так ну, Я отберу что-то копать подальше Откуда ты ну все стой. равно найдешь Если Бл***. Бл***, ложечка, а, она есть ну бля Баночка Ложечка Ложечка Ну-ка покажи да, это простая да, Обычная ложка сломанная ну. Это знаешь, как в матрице <звук> <звук> Согнулась нам На, да, пройди еще да. Глубоко Далеко же. Блин, снимаю куда-то вниз. Да лопату убери. Да лопату. Да вот она. Сверху. Да вот, вот здесь. Ты по центру, смотри катушки. Вот. Она. Монета, монета. Хуед, хуед. А монета, я тебе говорю. Бать. Монета? Монета, ну хуй знает. Нихуя, она старая. Засвети дядя Андрею Не видно нихуя, хуя, ну старая какая-то она ну. да, А ты чисти, чисти, я снимаю Не Видно? Нихуя себе Выстрел, блять Ну все, сейчас кислотой сожрет монету, блять Блять, она какая-то вообще нахуй Ну ка дай гляну. Сейчас, подожди. конечно хуёво. вообще да убитая старая пиздец покажи хоть на камеру да я выпущу что снимать три часа то О, солнышко ну-ка другую сторону а другую же не чистил а -а. Фу. Фу. Фу. О, сладу... Екатерина. Екатерина или, Еза... или Елизавета а хуя его знает но ну, е блядь. ну ладно По -моему, потом какая. покажу смотрим ну, дальше вроде а кстати я же не обозначил мы сегодня Пришли на другой огород. Машины не снимай. Не снимаем, да. пришли на другой огород. Покопать. У нас три часа в распоряжении. Вчера видео получилось короткое. Три монетки империи, да? Три да. империи вчера. Две банка России по 50 рублей. Да. Чук, чук. Пиздец. Все, пизда. Вот, пожалуйста. Это вот уже интересно. А давай, я потом вырежу видео. Здесь монетка, душечка, Николаевская. Пиздец, выключается. Вон, Канина. Канина? Ну, вот результат вчерашнего копа. То есть возле ворот мы попробовали Покопать, потому что я вам рассказывал Что монеты под столбом были Там травы, куча, мусор Всякий, там мусор высыпали И, это, и не стали там копать Оставили, короче, на весну Весной там будем копать Там, оказывается, еще и труба какая-то лежит Надо ее вытаскивать Вот, ну и на огороде Покопали, нашли тут вот Такие монетки Это, по-моему, две копейки Я и палец моего советская, но она умотанная вообще, черная какая-то вся. две ну, копейки, да, год не видно, я тер и я тер. это, наверное, Николаевская. вся тоже в зелени. одна копейка серебром. не видно какой год. Ну, не очень хорошо. это уже банк России. 50 рублей. Что там Тёма смотрел 94-го что ли года? Сейчас посмотрим. А, не видно ничего. Так, вот еще одна такая же. 50 рублей. Точно такая же. Вот это вот. Уже получше. Николаевская. Николаевская. Блин, не вижу. 1842 год. Одна копейка. Вот такая более-менее. Колечко. Двушка. Вот две копейки. Две копеечки. КМ, по-моему. 1818. вроде Конинка одна. Какая-то пугается непонятно Или что. Какая-то херня. И... 20 рублей 1992 по-моему, года Вот такой коп Ну, копали где-то часик мы, наверное Там стемнело уже, видео Видео есть там А, ну, сейчас вы посмотрели видео Вот И сегодня мы выехали на огород Вот весь результат Екатерининская Никакая вообще, то есть она прям Вообще умотанная я до сих пор не знаю Екатерина или Елизавета, ну Екатерина походу, похоже на Екатерину. Колечко, опять же, и конинка. Вот такой коп не очень, но все равно интересно. Вот огородов еще много есть, хороших, прям таких хороших огородов. Есть один дом. Морда у меня вся шелушится, нос от простуды натер перчатки, когда копал. Огород есть офигенский В этом году уже на него не получится покопать Но, блин Весной Весной может покопаем там, Если там не выроют ничего Кстати, Витя ко мне приезжал да, Коп в Красноярском крае Канал называется Я звал его в гости, он приезжал Мы с ним ездили Там у него ролик есть уже, выкинул ролик Тоже на огород ездили, он там хорошо монет поднял Крестиков то есть здесь деревни еще копать и копать. Вот такие дела. Но ну, уже, наверное, в этом году не получится. Сейчас я и так задержался в деревне. Больше, чем надо. Ну, наверное, весной буду снимать теперь. Вот такие дела. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Кто не подписан, кому интересно, ставьте лайки. Пока-пока.